Или -а не тора Это тора Это, это твоя Кенниндики, тра, Кенниндике, Кеннигер, Кенниндике, да, да, Озоном пахнет, Озоном пахнет. Сколько тебе лет? А? Ну чё лет? 80 лет лет Ты слепой, да? Ну, конечно ты слепой На два глаза слепой Да? Давай у Хочешь прозреть? А? Mm -hmm. Хочешь прозреть? А? Хоть проверяй не проверяй, все равно слепой. Проверяй не проверяй, все равно слепой. Еще глухой, скажи. Еще глухой, да? Еще глухой. А. Волосы либо свечение из пальца, там еще волосы светятся видно жаль что заболели коронавирусом второй раз коронавирусом заболели омикроном дельта штамм потом омикрон вот